Ребята, меня зовут Инфоджокер, и вы на моем канале. И сегодня у нас м -м, не совсем обычное видео. Вот это. Я построил тут небольшую карту. Да, приключения, здесь надо проходить задания, сражаться с монстрами. Вот, стрелять, допустим, из лука, или быть топором, если ты там, допустим, мечник, Или вот как я, допустим, стрелять из лука, если стрелок. Или там тебя дети, если ты мать. Или... Неважно. В общем, сегодня я решил вместе с вами, что покажу вам именно эту карту. Мы ее немного достроим. Ну, а потом когда нибудь я выпущу видео, как я и мои ребята играем на этой карте. Давайте не будем тянуть кота за хвост. И поехали осмотрим эту карту. Начну я, пожалуй, вот с этого вот маленького островка, На нем мы спавнимся. Здесь находится обычный генератор, ну, как и не обычный не совсем обычный да ну, в общем генератор отсюда все идут вот сюда на тренировочную комнату да им вот этот надпись что типа открыта новая локация дальше здесь они нажимают вот на эту кнопку в моем случае выстрелю туда из лука и здесь спавнится вот такой тренировочный моб вот вы его убиваете и затем ведущий ну, еще один игрок вот, который будет помогать проходить задания, вам проходить задание он спавнит вам еще штук ну 6 может таких вот этих, вот этих вот тренировочных мобов или можно просто попить на кнопку и заспаунить себе таких если вам может просто заняться нечего тут вот, я сейчас это сделал и можно их просто вот так вот поубивать потренироваться вот мелких допустим ой меня что-то маня даже долбило. После того, как вы расправитесь с этими всеми мобами, это вот эта вот штука, не знаю, зачем она подм... Вы идете назад на эту карту с генератором, и у вас следующий квест. Здесь у нас спавнятся вот эти вот кр крысы, вот эти чешуйницы. Вот, их спавнится сам ведущий, получается. Вот я тут застрял. И задача игроков просто перекороть крысы, и перекороть босса. Затем снова возвращаетесь... Вот на эту карту, чтобы сразиться со скелетами и боссом. А потом, с... ну, также здесь будет два Зимагора. Затем вы снова ударитесь на эту карту, получаете ап, если у вас достаточно уровня, и идете вон туда. Это локация называется Металлический храм. Вот. Так, ребят, секунду, я тут это сделаю кое-что. Вот такое. В этой локации вам нужно сразиться тоже с каким-то монстрами, Я уже сам не помню, с какими. Я потом правила почитаю. У меня дед была книжка. Все расскажу и покажу в следующем видео. Когда мы будем это проходить, я, я скорее всего, буду идти для ведущего, Так я Нормально умею быть ведущим. Это застраиваем, застраиваем, застраиваем. В общем, надо видеть каких-то монстров. После этого вот эти вот лучи как раз загорят зеленым. То есть тут на ну, входе будет два монстра. Они загорят зеленым. Вы пройдете внутри. И вот тут еще будет монстров много. Так, что построить дальше? Да, давайте посмотрим, подумаем. Что можно построить такого крутого? Ну, давайте, к примеру, мы можем построить, я даже знаю что. Лес. Лес, ребята. Я обожаю форесты обожаю леса и все обожаю и чтобы долго не строить мы ну, вот такой вот романду используемся ребят. ссылочные романду будут в описании Фил. пишем координат допустим 50 ну сколько сколь вот здесь вот 50, 20, 50 нам нужно было написать Фил. Ну, пишем 50 20 50 это, это координаты начальной точки и допустим 60, 20, 60. Это координаты второй точки. И пишем просто раз. Хм. Надеюсь, я пишу правильно. И сейчас ошибки у меня никто не выйдет. Да, вот здесь исполнился вот этот небольшой сам островок, Но он слишком маленький. Давайте еще больше напишем. 20 50 и давайте пробуем 100 20 100 трава опа а вот такого острова нам подлезли действительно ребят хватит теперь давайте поставим здесь деревья в геометрическом порядке раз два и в центре нибудь какое-то огромное дерево такое допустим темный дуб где-нибудь вот э, здесь, к примеру. Так. Ну, а дальше мы просто вот отрастыкиваем везде деревья. Тып, тып, тып, тып, тып, тып, просто вот так вот рандомно раскидываем их. теперь берем просто муку, просто муку, просто муку получается, и так уберем чтобы оно выросло и прям просто вот. это будет главным деревом. ну а теперь просто нужно вырастить вот здесь другие деревья, вот такие, к примеру вот такие. ой, в рост, две, ребята. сейчас я буду выращивать, затем мы. так, ребята, вот я достроил новую часть карты. Вот он в forestry, то бишь лес. Сейчас я покажу, что здесь нужно делать. <coughs> так, вот смотрите. На входе в лес нас встречают деревья, много разных деревьев, поляны, кстати, которые я им надо доделать. Ну, вы не обращали внимания на саженцы, это деревья я выращивал, не успел брать, на это уберу. В ле уже этих саженцев не будет. Потому что... А зачем они здесь? Так, нам нужно идти прямо сюда. Тут будет очень много монстров в этом лесу. Нужно идти прям, прям, прям, прям, прям, прям, прям и найти вот это вот огромное дерево. Это главное дерево. Здесь будет вас ждать босс. Вот это вот дерево я вырубил. Зря я его здесь посадил. Здесь вы будет поджидать, значит, босс. Сразившись с боссом, выполнишь теловалат, так с него падает очень много уровня. Ну и также сможете пролечить какие свои умения. Я не знаю уже, что у вас там будет. Вот зря я сделал Ай. сейчас все подготовлено мы начнем ну, вот как-то так это выглядит босс именно ведьма и вот здесь двое поможем кошал тоже нужно будет убить чтобы пройти это испытание ну в общем карта вот так вот это вот постройка, это ветряк, ну просто так промежуточная локация что просто могли повернуть ну не знаю что может быть Дай сюда да, тоже кого-нибудь, не знаю кто тут. Дай сюда а паука посадим, не знаю, пару пауков здесь. Пусть пауки берут. Чем бы, собственно, и нет. Ну, примерно, как-то вот так. В следующей серии, думаю, мы продолжим. А через пару серий, прям уже с вами построим. Я... Еба, красота. Типшоп, паук. Хватит прыгать по этой доске. Они меня бесят. Сдарисьните отсюда. Паути недоделанная. Это моя доска. Нельзя на нем оба нажимать. Нельзя. Спасибо за просмотр, ребят. Всем удачи и всем пока.